привет друзья с вами зажигалочка сегодня мы отправляемся в поездку по калифорнии продолжая нашу традицию использования электрических машин мы едем в поездку по калифорнии на tesla 3 и будем делиться с вами своим опытом мы только что сели в tesla которую мы сорендовали от фирмы hertz но достаточно Continue on -Mesa for half a mile. Говорит, что левое окно полностью не закрывается, поэтому Настраиваем температуру воздуха в салоне, а также узнаем, как настроить автопилот. Теперь настраиваем I зеркала. This, there's the left mirror, there's the right mirror. Выбираем живописную дорогу номер один, которая начинается в Лос-Анджелесе. Ну что ж, поехали! Мы едем по шоссе номер пять из Сан-Диего в Лос-Анджелес. Мику очень нравится функция автопилота в машине. Мы проезжаем базу морской пехоты Кэмп Пендлтон. Из-за того, что тут расположена база, тут нет больших застроек. Мы проезжаем мимо атомной электростанции Сан-Анофра. Она была остановлена в 2013 году после того, как были обнаружены дефекты в замененных парогенераторах. В настоящее время она находится в процессе вывода из эксплуатации. Мы сворачиваем с шоссе номер 5. Увидимся в моем следующем фильме в Дана Пойнт. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.